Доброе утро всем. Время 6 утра. Приехали на водоем. Народ уже вовсе сверлится. Посмотрим, попробуем что-нибудь поймать сегодня. Приехали на пары. Вот так вот. У нас тут народ потихоньку собирается. красота страшная сила а мы ждем собрали удочки не особо конечно видно сейчас попробуем подсветить О, так получше моя одна пока еще не разобрана. застолбили лунки лунок насверлено. Много Так И это моя еще Это две мои Так, поставили Ратлин Ярко-салатовый Ну и В тех краях еще Поставлены жирлички Мы туда светить не будем, там народ Три штуки Попозже покажу Так что вот такая красотень. А там готовится лагман печки. Итак, время у нас уже потихоньку, полигоньку, но три часа дня. Вот моя удочка торчит. Это поставушки друга еще одна там моя жерличка стоит в уголки одна и пожитки его вот вторая моя вон он сам там ловит в общем он поймал три штуки хорошенькие такие где-то килограммочка под полтора наверно а у меня за весь день ни одной поклевки даже не знаю Почему из-за чего? Все одинаковое. Жарлица одинаковые, насадки одинаковые. Вот такой выдаем. Народу много снегопад начался. Так. Сейчас, наверное, О, я похож на большой сугроб. Там на заднем плане Алексей ловит рыбу. Ему сегодня повезло хорошо он поймал мне не везет почему-то даже поклевки не видел ни одной сейчас будем собираться домой время три. так что вот так ребята собирались собирались во всяком случае я и ничего из этого хорошего не вышло поедем через неделю Будем пытать еще раз счастье. Вон он, сзади. Самый удачливый рыболов. Всем пока. Итак, московское время 16 часов. Подошла к концу наша рыбалка. Форелевая. На последних секундах удалось мне распечатать счет. Поймал я одну штучку, не крупную, под килограммчик, наверное, такая. Но все равно не зря съездил. В прошлый раз две, в этот раз одну. Но будем надеяться, что в будущем результат будет гораздо лучше. Вот как-то так. Немножко сумбурное видео. Получится короткое не информативное, но особо снимать некогда был. Всем спасибо, всем до новых встреч.